Привет всем! С вами Екатерина Клопенко. Я являюсь одним из основателей международного интернет-проекта «Бизнес Биоси». Сегодня мы с вами будем учиться пополнять свой личный счет в собственном кабинете от компании «Биоси». Итак, заходим в личный кабинет компании «Биоси». Открываем «Мои заказы», «Пополнить счет». И вот здесь вот нам предложено несколько видов возможностей, да, несколько возможностей пополнения своего личного счета. Давайте поставим сумму какую-нибудь, допустим, 3000 рублей, мы хотим с вами пополнить. Ну, первое, это, конечно же, банковская карта, если она у вас есть, виза или MasterCard, пополняется мгновенно, очень удобно. Я вам не буду показывать как это делается, потому что у меня забиты уже реквизиты и сохранены. Но когда вы нажимаете «Пополнить счет», вас перекидывает на страничку, где вам нужно заполнить реквизиты банковской карты, то есть номер самой карты, да, и нажать «Оплатить». В общем-то, все элементарно и просто. Давайте разберем остальные платежи. Банковский платеж. Что требуется здесь? Что запрашивает система здесь? Здесь система э, нас э, перекидывает э, на реквизиты, по которым мы можем спокойно оплатить в любом банке э, наш, э, наш счет. Да? Вот здесь мы видим общая сумма 3000 рублей, комиссия э, 0%. Да? Э, значит, можем выписать квитанцию. Наш счет будет сформирован. Это вот наш личный счет специально сформирован на наши 3000 рублей. Да? То есть мы можем распечатать квитанцию. Ради Бога, и пойти оплатить в любом банке. Обращаю ваше внимание, да, что переводы принимаются только от резидентов Российской Федерации. В каждом платеже вот здесь будут написаны необходимые комментарии, да, которых нужно просто придерживаться. Также обращаю ваше внимание, что банковские платежи поступают в течение 3-5 рабочих дней. Возможно, конечно же, раньше. Поэтому, пожалуйста, вот на это обращайте внимание. Итак, давайте смотреть, что дальше. Интернет-банкинг. Точно так же пополнить счет. Система нам, опять же, дает персональный счет на данную квитанцию. Да? То есть мы можем распечатать. И можем нажать «Альфа-клик», да, и в интернет-банкинге «Альфа-клик» спокойно произвести платеж. Точно так же, что данный платеж будет поступать в течение 3-5 рабочих дней. То есть обязательно смотрим комментарии, которые находятся под реквизитами, чтобы не было потом вопросов. Платежи терминала. Терминалов очень много находится по всей стране, поэтому... И не только э, в нашей да, стране, поэтому обращаем ваше внимание, что пользуйтесь, пожалуйста, терминалами. Э, комиссия 0% берется за оплату. Что здесь необходимо сделать? Итак, когда вы прошли, да, пополнить счет, у вас опять сформировался специальный счет. Вот он. Вы его видите, да. Теперь инструкция. В чем заключается инструкция? Когда вы подходите к терминалу в разделе. Электронные деньги выбираете «РБК Money или «Райпай». Э, Укажите номер вашего счета. То есть это вот этот вот счет, который сформировала сейчас система. Дальше. Вносите денежные средства в купюро э, приемник терминала. Забираете чек. Зачисление средств при пополнении интернет-счета «РБК Мани» в платежных терминалах происходит мгновенно, если не сказано что-то иное. Какие терминалы у нас работают на пополнение? Лекснет, Дельта Пай, Компай, Рапида и Евросеть. Салоны связи. Все абсолютно то же самое. Формируется счет. Вы приходите в салон связи, вам помогают. Операторы, да, выбрать электронные деньги, выбрать РБК-мани, абсолютно точно так же вы вводите свой счет, который сформировался, да, и вносите денежные средства и получаете чек. Денежные средства точно так же должны зачисляться, но практически мгновенно. Система денежных переводов. Система денежных переводов. Инструкция. Опять же, формируется счет для оплаты счета через систему денежных переводов и платежей «Контакт». Зайдите в любое отделение «Контакт». Сообщите операционисту, что совершаете платеж в сервисе РБК Укажите ваш номер счета, который вам формирует изначальная система в вашем личном кабинете. Обращаю на это внимание, то есть вначале вы формируете счет в вашем личном кабинете, а потом с номером этого счета идете к оператору и внесите деньги. Список стран, для которых доступен этот способ оплаты. Абхазия, Азербайджан, Беларусь, Германия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, США, в частности, Сиэтл, Таджикистан, Эстония и Южная Осетия. Ну и наконец-то кошелек РБК Мани. Здесь все элементарно просто. Прежде чем оплатить через кошелек РБК Мани, вам нужно зарегистрироваться в системе РБК Мани на специальном сайте и пополнить кошелек. Там более 30 видов пополнения кошелька РБК Мани. После чего... Когда у вас кошелек сам РБК Мани будет пополнен, вы, кстати, можете рассчитываться не только э, за продукцию Биоси. Э, оплата там э, достаточно широк, широкие возможности дает. Э, поэтому, э, ну, если есть желание, конечно, конечно же, пользуйтесь данным сервисом. Итак, э, сервис у вас зарегистрирован, РБК Мани, суммы там э, лежат определенные. Да? Что вам нужно сделать? Вам нужно будет ввести логин и пароль от системы, РБК Мани, да, ввести код на, с картинки и нажать «Продолжить». После этого система э, спишет с вашего кошелька РБК Мани ту сумму, которую вы внесли, которую необходимо. То есть ну, на сегодняшний день, например, 3000 рублей. Вот таким вот образом баланс, посмотрите, он э, окажется вот здесь, да, на персональном счете. То есть это вот остаточки 3,33 у меня осталось, да. После заказа, то есть вот здесь у вас появится вот эта вот сумма. Ради Бога, пожалуйста, оплачивайте свои заказы своевременно и без всяких проблем. Что ж, дорогие друзья, если мое видео для вас было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И я вас жду в своей команде, команде БОСИ. До новых встреч. Всем пока-пока.